Привет, сегодня я по традиции расскажу вам о последних событиях в сообществе призм, ну а ты поддержи ролик подобайкой, это кстати лайк по белорусски, подпишись на канал если еще этого не сделал и смело жми колокольчик чтобы не пропустить следующий выпуск. Первым делом хочу анонсировать очередную ама сессию которая пройдет 15 ноября, вопросы и ответы на них из предыдущего мероприятия о котором я говорил в прошлом выпуске вы найдете у меня в телеграме. Скорее всего на фоне активности от разработчиков мы видим положительные колебания на графике, хотя часть сообщества считает, что таким разворотом курса мы обязаны бирже BTC Alpha, которая подверглась хакерской атаке и на данный момент находится на тех работах. Конечно странные вещи происходят вокруг призм, но когда было по другому. Эти события с поломкой бирж и посадкой их руководителей дают нам замечательный жизненный урок и указывают на слабые стороны этих ресурсов, а еще храня монеты на бирже, ты может быть и не осознанно, но передаешь управление своими активами этой площадке. Это еще называется доверительным управлением. Плюс ко всему, многие биржи запускают у себя стейкинг, тем самым подталкивая пользователей использовать биржу не в качестве торговой площадки, а уже в качестве банка, где зачастую ваши депозиты замораживаются, а руководство биржи запросто может использовать эти средства в своих целях. И не факт, что их замыслы не пойдут вам во вред. Поэтому не будем исключать и эту теорию. Я считаю, что и положительно фонд создан разработчиками, и поломки двух мошеннических. Бирж это все в совокупности дает результат. К слову, этих уязвимостей ты можешь избежать, используя софт от разработчиков криптовалюты, а именно ноду. И да, в позапрошлом выпуске я рассказывала о зашифрованных сообщениях, которые чуть ли не надежнее секретного чата в Telegram. На тот момент разработчик не успел дать комментариев на мой вопрос. Но вот прошло время, и ответ руководителя группы разработчиков ты видишь на экране. К сожалению, следующую новость я не могу полностью оформить, так как не присутствовал при ее зачате. Но около полусотни людей стали куда удачливее меня и с открытыми ртами слушали итоги расследования от одного из участников нашего сообщества. Помните, в одном из прошлых выпусков я рассказывал об инициативе Алексея, где он создал фонд для оплаты полной статистики по призм? Ну и что вы думаете? Роман Картавцев, который должен был за оплату предоставлять эту самую статистику, именно он и является основным подозреваемым, связанным с терактом, который был совершен 11 сентября 2020 года. Тогда у пользователей криптовалюты призм были украдены миллионы монет. Разработчики быстро устранили дыру, забрав оставшиеся монеты со скомпрометированных кошельков. А сейчас занимаются возвратом монет пострадавшим лицам, естественно, которые обратились. Напомню, каким способом хакеру удалось воровать монеты. При совершении транзакции в криптовалюте призм есть поле, куда можно вставить сообщение. Оно автоматически отправляется с транзакций. И некоторые люди, которые для каких-то целей создавали несколько кошельков, дабы, не забивать мозг и не запоминать приватный ключ от каждого кошелька, запомнили один, а потом на него отправляли приватные ключи и от остальных кошельков. Кстати были люди, которые банальные за ошибки или незнания английского языка, также писали свои приватники в поле комментарий, хотя никуда не хотели передавать эту информацию. Вот именно этот комментарий и научился читать хакер, после чего создав автоматический бот, поставил кражи на поток. Напомню, проблема уже устранена и у вас чисто физически не получится написать ваш приватный ключ в поле, не предназначенном для этого. А разработчики хоть и взяли на себя ношу по возврату ворованных монет, но так и не признали до конца свою ошибку, заявляя, что текст считается защищенным, если вы отправляете сообщение через ноду, хотя раньше и я в том числе не слышал о таких нюансах и думал, что абсолютно каждый комментарий шифруется. Вот к чему приводит отсутствие регулярных встреч и какой-либо коммуникации с сообществом. Будем надеяться, что выводы сделаны правильные, а представители проекта не будут пропадать на долгое время. Ах да, мы тут с вами не суд и даже не менты, чтобы официально кому-либо выносить приговоры, но на этот раз все дороги ведут не в Рим, а к Картавцеву. Роману, естественно, дали право опровергнуть заявление расследователя, но по мнению большинства, его речь была неубедительна. Также, давайте не будем забывать о технических навыках Ромы и кошельке вора, который имеет аббревиатуру ДНР. А у Романа как раз был сервис при помощи которого он генерировал красивые кошельки а потом вроде их продавал например кошелек для структуры елка выглядит так а кошелек для сбора на развитие монеты так, если вы присутствовали в момент косвенных обвинений картавцева то напишите в комментариях считаете ли вы его воришкой вслед за этим событием и алексей расформировал фонд с которого должны были оплачиваться услуги романа и написал такой пост и я тоже слышал что некоторые уже объединяются и думают о написании в правоохранительные органы так что вор может обезопасить свою пятую точку всего лишь вернув монеты биржа coin galaxy который к сожалению нет в списке ко market капа, но на которой есть криптовалюта призм сообщили, что теперь помимо пары к доллару и битку появилась торговая пара призм рубль, вот вам и альтернатива закрывшемуся призм биту, но вообще я рекомендую вам научиться пользоваться обменниками и внутренними ваучерами различных бирж, это прокачает ваш скилл и вы не будете чувствовать себя словно венера при закрытии очередной биржи или при различных форс мажорных обстоятельствах на них, ведь все биржи плюс-минус а интерфейс на них интуитивно понятен. Зарегистрируйтесь на паре тройки из списка в описании, и я вас уверяю, что в дальнейшем никакая биржа не сможет загнать вас в ступор, и вы будете чувствовать себя абсолютно на каждой, как рыба в воде. В преддверии нового года активизировался уже знакомый на мошенник Саныч. Я вас уверяю, что данный тип перекидал уже кучу народа, отдавая свои монеты призм ему, вы можете получить их обратно, но стоить они будут гораздо меньше. Просто посмотрите на все проекты под руководством колобка и его обещания и все станет на свои места я думаю что уже довольно мало людей осталось готовых доверить свои кровные мошеннику а добавил эту новость в дайджест для того чтобы показать тебе наравне с какими платежными единицами находится призм и кстати в этом списке я не вижу ни одной монеты или токена чьим владельцем является саныч у него есть три скамовых криптопроекта. он заявляет что они обеспечены миллионами долларов и ноу-хау технологии но в то же время берет займы не в банке под каких-нибудь 25% годовых, а разводит людей, которые ему доверяют, причем обещая 1% в сутки, что равняется переплате более чем 350% в год. Завершить выпуск хочу уже чуть ли не традиционным мастер-классом отсекачей, работающих в поле. Тут и подход каждому найдут индивидуальный, и роль ангела-хранителя с радостью на себя примерят. Анют, я буду твой сопроводитель, понимаешь? И все расскажу, все покажу. Возможно, в некоторых моментах это и выглядит крипово, но кто я такой, чтобы сидя на диване, кого-то чему-то учить? Ведь сам-то ничего не сделал. В общем, ребята, удачи и успехов во всех начинаниях. Ну а если хочешь поддержать этот выпуск не только лайком, а еще и финансово, спускайся в описание, там есть вся информация. Вышлю видео, как это делается, и тебе отправлю монету, туда пускай будет, а там сама разберешься и решишь, что делать. А, ну, ты знаешь, надо, наверное, я... там же у вас какой-то отдельный свой кошелек. Да, собственно, и... да, да, да, да, ты уже разбираешься, значит, в курсе дел. Смотри, я тебе вышлю видео, как сделать кошелек, и научу, как запаролить пароль. Отпароль тебе монеты и кину... кинь мне, пожалуйста, с кошелька э... адрес кошелька и публичный ключ. Вот, я тебя активирую кошелек своими монетами, и кинул твой кошелек, название кошелька, адрес в чат, и люди, люди тоже помогут тебе. Потом тебе объясню, как запаролить пароль, только проверь, чтобы по твоему паролю ты заходил в тот же самый кошелек, чтобы не ошибиться, потом монеты не потерять. Хорошо? Ну, расскажи, кто у вас монеты растут, живут.